Hey, up, Привет, народ! Как Jay. дела? I'm это Джей. I'm я Джей. И сегодня я расскажу о том, как объяснить команде расстановку актеров. Предположим, вы снимаете двух актеров в помещении. Сперва я рисую на листе бумаги вид комнаты сверху и схематически изображаю реквизит, который будет присутствовать в сцене. Например, диван, стол или что-то еще. А еще двери и окна, чтобы знать, что при необходимости я смогу освещать через их проем. Назовем это «Сцена 1». Гостиная. Помещение. Чтобы описать действия актеров, я рисую кружок с носиком, показывающим, куда смотрит актер. А в кружке имя актера. Например, J. Я пишу J, а для Сьюзи я пишу S. Затем, в пунктирной линии со стрелкой, я показываю движение актера и веду линию конечной точки. Вот так. Затем я устанавливаю камеру, для этого я рисую квадратик с объективом и указываю номер кадра. И пишу, какой я использую объектив, например, 35 мм. Чтобы показать движение камеры, я рисую линию со стрелкой для указания направления движения. Я специально оставил поля вокруг. На тот случай, если я захочу расставить освещение за окнами, у меня будет место, чтобы все зарисовать. Например, здесь у меня 2-киловаттная лампа накаливания с рассеивающим светофильтром. Все предельно ясно, и вы все легко покажете вашей команде, и все поймут, чего именно вы хотите. Если есть место, можете нарисовать еще положение камеры. А если напортачили, просто возьмите другой лист бумаги. Спасибо, что смотрите мое видео. Не забудьте подписаться. И как говорит Арни, I'll be back. Через две недели. Не унывайте, ребята. Всего вам. Пока.